Всем привет! Я как раз тот самый аптилоид, который делает ГМО из людей. Вот, собственно, вы уже прослушали кучу всего классного, что могут делать вирусы. Очень мало кто, кроме вирусов, вообще все это умеет делать. Вот. И, собственно, ну, когда мы говорим о вирусах, мы в первую очередь, конечно, имеем в виду болезни. И вообще, как бы, ну, болезни. Плохая штука. Вот. Но если мы подумаем технически, то э, главное, что, ш, собственно, что умеют вирусы, это доставлять свою э, ДНК в клетки. А кто же вообще может за попытаться завладеть вот этой самой силой, вот, которая вызывает у нас такие страшные болезни? Ну, наверное, вот такие ребята, то есть, которые хотят уничтожить мир, ну или, может, вот такие, которые хотят его захватить. Вот. Это действительно инженерно вообще очень сложная задача. У нас есть способы доставить ДНК в клетку, не используя вирусы, но они подразумевают избиение клеток молниями. Вот, бы пушками с ядрами из чистого золота, там еще черт знает чего, у нас гидропарация есть, то есть мы можем из до клетки поливать, чтобы дырки в них делать, вот, и так далее. В общем, клеткам это обычно не очень нравится, а вирусы они так мягко просочились, сделали, и вообще классно получилось ГМО. А кто же вообще в нашем обществе может захотеть овладеть такой силой? Ну, во-первых, это биологи. Биологов хлебом не корми, дай поменять какие-нибудь гены, посмотреть, что изменится, что произойдет, если этот ген я сломаю, что произойдет, если этот ген я добавлю и так далее. Значит, производители ГМО-продуктов. Те самые, которые пытаются вывести кукурузу, которая захватит пласть нашем, собственно, нашем человечестве, но сначала ее надо сделать. Вот. А для этого ну, с кукурузой там вот бактерии используют, а если мы ГМО-корову захотим сделать, то нам понадобится вирус. Вот. И последний это врачи. Дело в том, что э, вот, те препараты, которые э, мы используем, там, низкомолекулярные, например, там, для борьбы с вирусами и так далее, э, они, как правило, могут э, заблокировать что-то, что уже есть или запустить что-то, что уже есть. А если чего-то нет, если какой-то ген сломался, э, его надо как-то заменить. И вирусы — это способ, как мы можем, например, починенный ген добавить или сломать какой-то ген, который работает неправильно. Пройдемся немножечко по этим ребятам подробнее. Ну, биологи, когда говорят о биологах, обычно представляют такого человека за микроскопом, который работает с какими-то клетками. И в клетки мы действительно неплохо умеем добавлять гены, например, ген, который будет заставлять их светиться зеленым светом. Биологи не остановились на этом, пошли немножечко дальше. Получили вот такой гибрид котика и э, медузы, которые светятся зеленым светом. Справа обычный котик, он очень грустный, потому что он не светится. Помимо этого биологи научились достигать бессмертия. Правда, пока что в отдельно взятой пробирочке. То есть вот то, что поднимался вопрос насчет, могут ли вирусы сделать клетку раковой, э, этот вопрос был разобран, и Мы узнали, какие гены делают клетку раковой, а рак — это не что иное, как, по сути, клеточное бессмертие. То есть наши клетки, они вообще должны стоить и умирать рано или поздно. А если они перестают, какая-то одна забывает, как это стоить и умирать, то она начинает в нашем организме формировать полный новый организм, и мы называем это обычно раковой опухолью. Вот, живет он за счет нас, нас с вами, поэтому рано или поздно в этой борьбе кто-то погибает, или рак, или, или, к сожалению, пациент иногда. Вот, мы научились делать это в чашке, то есть если какая-то клетка вот есть, мы хотим изучить ее свойства, если мы выделим ее из организма, то она, как правило, очень быстро постареет в нашей чашке, перестанет делиться и погибнет. Но если мы добавим к ней какой-нибудь вирус, который сделает ее условно раковой, то она будет бесконечно делиться, мы можем в любых количествах замораживать ее в жидком азоте, в нужный момент доставать, они будут куда менее чувствительны к внешним условиям. В общем, раковая клетка, все преимущества раковой клетки на вашем лабораторном столе. Значит, если говорить о ГМО, то обычно вспоминают о ГМО помидорчиках, ГМО кукурузки вот такой вот чудесный. Вот. Но это все бактерии, об этом нам уже говорили. Куда интереснее, как применяется ГМО в формации, например. А, ГМО, различные ГМО-организмы а, выделяют для нас некоторые лекарства. Например, вот тот же инсулин, который используют диабетики на постоянной основе, почти весь мы уже получаем из генномодифицированных организмов, куда мы просто вставили ген инсулина, заставили его там работать очень сильно, и вот в таких вот бочечках а, мы добавляем туда, например, дрожжи, модифицированные геном инсулина, они там живут им хорошо, мы их кормим их сахаром, взамен они выделяют в среду а, инсулин в больших количествах, потом мы знаем, Значит, дрожжи налево, все остальное направо, начистили инсулин, запаковали в такую баночку и отправили в аптеку. Все счастливы. Очень классно, баночка занимает куда меньше места, чем коровы, из которых выделяли раньше поджелудочные железы и вот так вот буквально выдавливали оттуда инсулин вот в таких количествах. Вот в таких количествах. Дрожь меньше, чем вот коровы. Вот. Но, а, вне, собственно, большая проблема с вирусами и генно-модифицированными организмами в том, что всякие разные бюрократы, которые сидят в Министерстве здравоохранения, и очень хотят, чтобы все наши субстанции были чистыми, чтобы все наши лекарства были 100% идентичными от, от, от Таблетки к таблетке, они немножечко смущаются, когда им говорят, ну мы возьмем дрожжи, обработаем их вирусом, посадим их в банку, они будут что-то там выделять, мы это попытаемся начистить, и когда мы это начистим, собственно, оно будет лекарством. Вот. Но наши технологии зашли уже настолько далеко, что мы умудрились даже ГМОКОС научиться получать, которые в молоко выделяют лекарственный препарат, мы это молоко доим с этих кросс и выделяем лекарственный препарат для человека из молока коз. Когда вот этим бюрократам из европейского медицинского агентства впервые об этом сказали, они построили вот такие вот глаза, вот, и просто сбежали нафиг. Вот Их пришлось очень долго уговаривать, что это действительно нормальные воспроизводимые технологии но такие козочки сейчас вполне себе пасутся в Швейцарии и выделяют нам калицетанин в молоко. Вот. Ну и о лекарствах, о применении в медицине можно говорить очень много, расскажу один пример. Эту девочку зовут Лейла, она живет в Великобритании, и она живет благодаря искусственным вирусам. Дело в том, что ей в возрасте 11 месяцев поставили диагноз «рак», причем рак такой, у детей вылечиваемый с вероятностью 95%, она, к сожалению, попала в 5%. То есть ее прогнали за там, буквально пару месяцев по всем линиям терапии, и ни одна не сработала. Все врачи по очереди развели руками и сказали, ну идите прощайтесь, что тут вообще сделать. Вот Родители прощаться отказались, начали бегать, носиться, спрашивать, и обнаружили ученых, которые делали такую интересную штуку. Они делали «Искусственные белки». Вообще, обычно, когда мы говорим о лекарствах и вообще о белках, мы берем что-то из природы, что делает нужную нам работу, и используем это. А эти ребята пошли дальше, они начали всякие разные фрагменты разным белком комбинировать и получать искусственные белки с заданными свойствами, которые в живой природе не встречаются. И у них внезапно были клетки, обработанные вирусами, вот с таким белком, который внезапно, совершенно случайно был нацелен на ту опухоль, которой заболела эта девочка. На тот момент белки, ну, собственно, клетки с этим белком были испробованы только на мышах. Ни один человек до этого еще не получал эту терапию. Но родители были настолько в отчаянии, и они настолько сильно таисли Минздрав Великобритании, что этическая комиссия дала разрешение попробовать это как последнюю линию терапии. Девочки ввели эти самые клетки. Опухоль была полностью уничтожена. Девочки сейчас уже 5 лет об этом написал, не написал только ленивый. Nature, science, все-все-все. Это дало огромный плюс вообще всей вот этой терапии, связанной с вирусами и связанной с нацеливанием иммунных клеток на опухоли. Собственно, как сделали? Ну, как это делают сейчас? Тогда клетки уже были, а сейчас это делают как? Берут человеку, у которого рак, выделяют из него как иммунные клетки, которые вообще призваны этот рак уничтожать, но почему-то не уничтожают, почему-то не нацеливаются. нацеливаются с помощью вируса, добавляют вот этот самый белок, потом определяют, что они достаточно безопасны, размножают безопасную часть и заливают обратно. Значит, почему вообще надо проверять на безопасность? Потому что вирус, ретровирус, может строиться абы куда, и вот такая клетка, которую, собственно, мы Считаем, что она излечит от рака, она вообще сама может стать раковой за счет того, что этот вирус что то там поломает, какой-нибудь важный ген, который не дает клетке размножаться вечно. Поэтому достаточно часто нам необходимо еще защищаться. От этого как защищаться скажу. Ну, собственно, после того, как я вам все это вот рассказал, наверное, вам уже хочется пойти куда-нибудь и получить свой собственный искусственный вирус. Вот, что же для этого нужно? Ну, для начала вспомним, как они устроены. То есть там есть какие-то вот повторчики, они об этом говорила, а между ними заключены какие-то гены. Значит, эти гены производят белки капсида, эти гены производят белки, которые строятся в мембрану и будут там оболочку формировать, и они э, дают какие-то белки, которые способствуют копированию вирусного генома. После того, как все вот это вот произойдет, гены вируса упаковываются в капсид самостоятельно, это называется самосборка, и вирус выходит наружу. А, собственно, что же нам нужно для того, чтобы получить искусственный вирус? Ну, Для начала нам необходимо... Э Собственно, отрезать вот эти кусочки, потому что в противном случае вирус будет естественный, будет упаковываться. Значит, Все эти гены, которые нужны для сборки вируса, мы вставляем в нашу собственную ДНК, ну, ДНК каких-то клеток, и они начинают работать там, они начинают производить все эти белки капсидные, белки, которые должны воспроизводить геном вируса, оболочечные белки. Но при этом сам вирус не собирается, потому что повторы отрезали. По повторам белки капсиды узнают, что надо вот именно это упаковать. А потом мы добавляем какие-то гены важные для нашего лечения между этими повторами. Вот. ну Что-нибудь для души можем добавить, и в результате у нас получился искусственный вирус, который, собственно, собирается, и вот такой вирус уже можно куда-то заливать. А, собственно, какие вирусы мы можем использовать? Ну... Вирусы вообще делятся на два типа. Об этом уже сегодня говорилось. Значит, Первый называется интегрирующийся. Когда он заражает клетку, он встраивается в нашу собственную ДНК. Проблема в том, что встроиться может абсолютно любое количество копий, абсолютно вот абы куда. Что, что оно там сломает, мы заранее не знаем. Второй вариант — это не неинтегрирующиеся вирусы. Их гены, попав в ядро, формируют там какой-то, мы называем это эпихромосомный элемент, то есть это что-то плавающее в ядре, но не встраивающееся в наш собственный геном. Их тоже может быть много, вот, но проблема в том, что если эти клетки, которые справа будут делиться, то они с каждым делением будут терять эти вирусные геномы. Те, которые слева, с каждым делением ничего терять не будут, вирусы там останутся навсегда рассмотрим, какие варианты мы используем. Это самое достоверное на данный момент изображение вируса ВИЧ. Это ВИЧ. С ВИЧом все очень классно. С точки зрения инженера, инженера с свечом все очень классно. То есть он несет гены, он встраивает их, он достаточно большой, что мы можем туда запихнуть почти любой ген, вот. Но есть один маленький нюанс. Дело в том, что он атакует только два типа клеток, и оба они относятся к иммунитету. То есть если нам нужно атаковать иммунитет и вставить что-то в иммунные клетки, да, окей, не вопрос, мы будем это использовать. Если нам нужно какие-то другие клетки атаковать, то приходится как-то извращаться. Как можем извращаться? Ну вот, собственно, устройство ВИЧа. Геном упакован в белковый капсид. Белковый капсид упакован в мембрану, на которой есть белки оболочки. Что делаем? Удаляем мембрану. Вместо нее добавляем другую мембрану с другими белками оболочки. И таким образом можем перенацелить вирус на другие, другой типи, тип клеток. Это называется псевдотипирование. После этого, такой тип, как будем использовать? То есть, получили искусственный вирус, как будем использовать? Можем использовать в чашке. То есть, вот клеточки сидят, мы добавили вирус, они донесли свои гены и, соответственно, начали работать несколько иначе, пошли исследовать. Вот, альтернативно можем использовать для лечения вот то же самое, что я уже показывал. То есть добавляем вирус к клеткам, они меняют свои свойства, после чего мы добавляем их обратно в человека, для того чтобы они оказали свое там лечебное действие. Проблема в том, что, так как он интегрирующийся, он, как я уже говорил, может сломать все что угодно, в том числе стать рак, сделать эти клетки раковыми. И э, для того, чтобы этого избежать, нам нужно добавить туда дополнительные гены, которые мы называем гены-суицидники. Значит, что такое суицидные гены? Ну, для начала нам нужно выбрать, место, чего мы их добавим. Что-нибудь не очень нужное, наверное, мы уберем. Вот. И добавим, например, тимидинкиназу вируса Герпеса, о котором мы говорили в второй лекции. Если вы помните, тимидинкиназа вируса Герпеса, добавленная к клеткам, делает их устойчивыми к ацикловиру, если они активно делятся. А рак — это как раз активно делящиеся клетки. То есть если вирус, войдя в клетку, сломает там что-то и сделает эту клетку раковой, мы сможем его убить ацикловиром. Роскошно? По-моему, да. Особенно если эти клетки предназначены, чтобы один раз уничтожить рак, а потом нам надо их вывести из организма, чтобы человек перестал быть ГМО. Не знаю зачем, мне, мне больше нравится быть ГМО. И если говорить о неинтегрирующихся вирусах, здесь хочется сказать о так называемом АДН-ассоциированном вирусе. Это уже фотография, то есть то была и конструкция, это самая настоящая фотография адено-ассоциированного вируса. Он очень маленький. Вот. Его большой плюс состоит в том, что он может заражать практически все, что угодно. То есть у нас есть типы этого вируса, которые заражают нейроны, заражают кожу, заражают э, мышцы. Но, к сожалению, э, терапизм, то есть способность заражать, у него не тотальная, он не все клетки может заразить. А, проблема с ним в том, что а, в отличие от вируса ВИЧ, который имеет мембрану, которую мы можем заменить, у этого вируса мембраны нет. У него есть только белковый капсид, в который упакован геном. Поэтому псевдотипировать его, к сожалению, не выйдет. Однако у нас есть определенные э, компьютерные пока что наработки, то есть мы пытаемся как-то менять эти белочки, менять терапизм, нам это даже немножечко удается. То есть мы его нацеливаем на те клетки, которые нам надо, очень низкая эффективность, но, в общем, э, можем это сделать. Значит, почему я решил рассказать именно про этот вирус? Потому что это первый вирус, который добрался до аптек. Есть такой препарат Глибера, ну как, был. До недавнего времени, буквально месяц назад его вывели из обращения, вовсе не потому, что он неэффективен, а потому, что просто больных всего 200 человек на весь мир. Вот. Вторая проблема с ним в его стоимости. Дело в том, что одна вот такая коробочка стоит больше миллиона долларов. Маленькая коробочка. Одна инъекция, ну, строго говоря, 60, но их абсолютно одновременно, стоит больше миллиона евро, лечит от заболевания, которым, как я сказал, болеет там 200-300 буквально человек на весь мир, называется он дефицит липопротеин липазы это состояние, при котором у человека кровь похожа на молоко. Его организм совершенно не способен выводить из крови жиры, которые туда попадают. Вот этот препарат, ну, по сути, его делали просто для того, чтобы сделать препарат, просто для того, чтобы сказать, что да, мы можем. Поэтому они выбрали самое, самое орфанное заболевание, которое нашли, то есть то самое, для которого вот-вот 200 человек на весь мир, и вообще никакого лечения нет. То есть они просто пришли и сказали, а у нас есть лечение. И сказали, окей, делайте. То есть э, никакой альтернативы, ни с чем сравнивать не надо, у них всего 8 человек в контрольной группе было для фармацевтов рай. Вот. Но э, получилось, что затраты на разработку плюс производство, деленные на количество людей во всем мире, которым этот препарат нужен, дали вот такую сумму. К сожалению, вот месяц назад его вывели с рынка. Но зато компания получила очень большой стимул, и они сейчас развивают препараты от действительно таких массовых заболеваний. Ну, собственно, это все, что я хотел вам рассказать. Идите, собирайте свои искусственные вирусы. ВИЧ-модификация вот клеток для борьбы с аутоиммунными. Как-нибудь в этом направлении движутся или Нет. Вы сейчас вот прям попали в тему моей научной работы буквально год назад. Да. Дело в том, что с аутоиммунными получается какая ситуация. Во-первых, их не так, скажем так, не так много людей болеют ими как раком, а во-вторых, они не так активно умирают, как люди с раком. Вот. Поэтому, когда говорят о вирусных векторах для генной терапии, как правило, всегда это рак. Рак вас все равно убьет, если вас до этого за 5 минут убьет вирусный вектор, никто особо не расстроится. Поэтому, собственно, фаргокомпания обычно смотрит в эту сторону. Вот. А по поводу аутоиммунных у нас просто есть определенные наработки, теоретические, как бы мы могли это использовать, и даже практические эксперименты, поставленные на мышах, у нас уже есть. Вот. Проблема в том, что когда мы приходим к... Вот этим бюрократам, о которых я говорил, говорим, так, ребятки, у нас искусственный вирус, который мы будем лечить, э, диабет, от которого и так люди не умирают и живут почти столько же, сколько обычно, вот, и стоить это будет вот примерно 1 миллион евро на начальном этапе, Вот и есть 5 вероятность умереть в процессе. Вот, Но как бы бюрократы немножечко так, типа, ребят, вы охренели? Вот, то есть аутоиммунные заболевания просто не настолько страшны. Есть несколько страшных заболеваний, типа Айпекс-синдрома, которые мы, возможно, скоро начнем лечить э, этими вирусами. Айпекс — это состояние, у которого у человека все аутоиммунные заболевания сразу развиваются через там, буквально месяц после рождения. А рассеянный склероз? А, рассеянный склероз. А, особенность его в том, что он, во-первых, очень медленный. Вот, а во-вторых, у нас все-таки есть терапия, которая замедляет его действия. Во-вторых, во есть определенные виды терапии, которые сейчас развиваются, не подразумевающие использование вирусов. То есть вирусы — это все-таки линия последняя. Все-таки это вещь, которая ну, реально опасна. Может быть, в неумелых руках. И даже в умелых. И тогда второй вопрос. Навеленный фильмом «Гатака» Кто-нибудь думает над тем, чтобы форсировать каким-то образом эволюцию или как-то задать ей вектор за счет этих самых искусственных вирусов? Или это область пока еще совсем фантастики и просто даже неинтересна, нет финансирования и так далее? Ну, есть Спасибо. такие ребята, как трансгуманисты. Вот Есть такие ребята, как китайцы. Китайцы сейчас просто впереди планеты всей по части разработки именно генной терапии с помощью вирусов и всего остального не, В общем-то не потому, что они умнее многих, а потому что они не так э, связаны этическими нормами там да, не в бюрократии дело, просто китайцы совершенно иначе подходят к человеческой жизни. Вот. И для них совершенно нормально там редактировать эмбрионы, например. Вот недавно была ситуация буквально пару лет назад, когда все научные журналы просто взорвались. То есть э -э, кто-то предложил теоретическую концепцию, что можно редактировать эмбрионы. Там Эмбрион состоит там, еще из восьми клеток. Грубо говоря, мы одну из них ущипнули, посмотрели, что в ней что-то не так. вот, В остальных семи мы, грубо говоря, поправили это самое не так, и пускай дальше развивается. Вот, концепция была предложена, принесли ее бюрократам. Бюрократы сказали, давай охренели. Это же жембрион, душа, там зачатие порочное, непорочное, неважно. Ну, короче, там эти религиозные товарищи возбудились, все возбудились, все начали что-то спорить, бурлить и так далее, но не очень так сильно, вяло достаточно. То есть ученые сразу поняли, этот барьер не пробить. А через месяц выходит китайская статья, где написано: А мы сделали. А мы сделали, у нас получилось вот такие результаты, тыры-пыры, восемь-тыры. Тыры, тыры. Вот, и, и все просто сели. Вот, и все начали бурлить просто вот кошмарно. То есть вот эти самые, которые изначально возбухнули, начали орать очень громко. Вот, но еще громче-громче начали орать те ребята, которые, а вы представляете, что будет, если Китай эту технологию разобьет, а мы тут в своих этических спорах, упустим этот поезд. И в результате сейчас в той же самой Британии тоже проводят эксперименты по редактированию эмбрионов, там их не доводят до каких-то более или менее значимых моментов, но проводят именно под давлением Китая, который просто, вот, просто в Китае вот это разрешение может выдать главврач больницы. Если вы поставите ему достаточно большой пузырь, вот, то он это сделает. А в Великобритании вам нужно идти в Министерство здравоохранения, и у вас просто не будет такого большого пузыря. Вот. Так что китайцы, я думаю, будут в этом отношении первыми. Э -э Опять-таки, есть идея генотерапевтического допинга. То есть спортсмены будут вторыми. Спортсменам нужно какой-то недетектируемый допинг. По а самый лучший недетектируемый допинг — это допинг, который сидит в вашем геноме. Вы всегда можете сказать, что он там и был. У меня два вопроса. Первое, какая опухоль была у этой девочки, Лейлы, и второй, в современной онкологии, как я понимаю, пока не используется генная терапия. Вот в наших условиях, вот в онкоцентре Блохина, там Герцена. и есть ли вот такая информация? Да, есть. Значит, по поводу Лейлы, это была CD19, положительная B-клеточная лимфома, если это вам что-нибудь скажет да. Это опухоль крови, при которой один из компонентов крови, B-клетки, они как бы застаивают на шаг назад в своем развитии То есть они не доходят до финальной стадии И экспрессируют на своей поверхности белок CD19 Именно на него и нацелили вот, то есть это такое промежуточное состояние бы клеток вот. А касательно вашего второго вопроса, дело в том, что только в начале 2017 года у нас вышел закон, если мне память не изменяет, ФЗ-180 о биомедицинских клеточных продуктах, который вообще как бы ввел наше правовое поле понятие генной терапии. Генную терапию в мире против рака применяют. Где-то более успешно, где-то менее успешно. Европы, Европы, в Европе, США, там. да, вот там да. применяют. Китайцы вообще просто вот... Ну, да, китайцы впереди планеты все, и все остальные чуть-чуть позади, но тоже, в общем, именно в отношении онкологии генной терапии сейчас вот достаточно часто применяется. Ну как, больше, чаще, чем во всех остальных местах. Глибера в данном случае исключение, исключение, она не против онкологии. А ретроспект, ну, скажем так, катан у а, нас был отслежен, если это не так давно применяется, ну, я имею в виду отдаленные результаты какие-то, только положительные, или были какие-то осложнения, а, там, или были какие-то экзитус металли, а, исхода, вот. у, нас были у нас были осложнения, У нас были осложнения, у нас были люди погибшие в ходе э, клинических испытаний, вот, э, люди погибали от анафилактического шока, то есть когда у них внезапно, там, грубо говоря, за месяц до этого они были заражены тем же вирусом в естественных условиях, а потом мы использовали его же как вектор, а внезапно у человека там гипериммунный ответ, и он просто помирает от реакции. реакция. Вот. А у нас были лимфомы, вызываемые вирусами, то есть э, вирусный вектор, вот этот интегрирующийся, встраивается куда не надо, ломает что-то. После этого мы придумали вот эти гены-суицидники. Получается, что как вирус индуцированная лимфома? Да. Это, да, да, это возможно. Есть определенные вирусы вообще, которые называемые э, онкогенные вирусы, которые в принципе несут в себе гены, которые вот, ну, вирус он как бы может размножиться в клетке, а может размножить клетку, встроившись в ее геном и только потом из нее выйти. Вот есть анкогенные вирусы, которые идут по этому пути. То есть вирусы вообще изначально могут вызывать рак. Вот ну, был вопрос. Тоже сложно. Нужно пройти в между кем и кем. Да, то есть нужно поддерживать вот, Это безопасность. Это не и... панацея, вот. Скажем так, вирусы ⁇ это то, что больше всего похоже на волшебную пулю, особенно если мы научимся их нацеливать вот прямо очень точно, а у нас есть все перспективы для этого. Но, как любая пуля, они обладают определенной опасностью. Мы с этим потихонечку справляемся. Удачи в вашей работе, это актуально. Спасибо. Добрый вечер. А у меня два вопроса. Первый ⁇ это, во-первых, как проводится... Проверка лейкоцитов, это с биоптатом работают в чашке Петри, или как понять, что лейкоцит не будет действовать неправильно в организме? Достаточно просто. Мы наращиваем их в небольшом количестве, так называемые клональное наращивание, то есть мы их высаживаем по одной клеточке, насаживаем, грубо говоря, достану, я вас сейчас утерирую. вот выделяем из части из них ДНК и смотрим, куда встроился вирус. Вот, если мы видим, что он строился в какую-то мусорную часть, вот эту вот большую 55-54%, там или в транспозоны, но ну, нас это не очень интересует. А если мы видим, что он строился, например, в белок P53, который является главным защитником наших клеток от рака, и если он сломается, то клетка станет раковой с вероятностью процентов 70%. Да мы такие клетки, конечно, человек заливать не будем. Uh -huh. Ну и второй вопрос: а как эту экспрессию вот этого гена, который будет действовать против раковой клетки, как ее активировать? Есть же хроматин и гетерохроматин. Как сделать это ЭУ хроматином получается? А, а, это не надо делать ЭУ. Это не надо делать эо-хроматином, потому что вирусы такого типа интегрирующиеся, обладают трапизмом к эохроматину. То есть они сами находят эо-хроматин, встраиваются туда. Вот. Кто не знает, гетерохроматин это не активная часть генома, она называется гетером, потому что она плотная на микроскопе. И ты, вы видите, то, что там какие-то червячки, еще чего-то. То есть он гетерогенен, он как бы разнообразен на вид. А эо он выглядит как ровный пласт такой свободный, гладкий. Вот. И он работает. Вот э, Они имеют терапизм, способность встраиваться только в его Им как самим экспрессироваться надо, им гетерохроматин не нужен. Спасибо. У меня э, два вопроса. Первый, это я слышала от фармацевтов некоторых, что э, якобы вот эти индукторы интерферона, которые мы все используем при заболеваниях, они могут способствовать развитию рака. Вот насколько это правда? Сейчас как-то совсем в другую сторону. Ну, практически любой препарат может обладать канцерогенным действием. Ну, как это обычно проверяют? Обычно это проверяют на модельных организмах. Берем мышку, заливаем в нее стократную дозу, ведем ее на этой стократной дозе всю ее жизнь и смотрим, от чего она умрет. Вот. Но... Насчет индукторов интерферона просто ну, не, не могу сейчас сказать честно. Это немножечко в сторону от нашей тематики. Mm -hmm. Да, yeah. и второй вопрос. Мне вот интересно, это светящийся котенька, ему как, хорошо живется или не очень? Во всем остальном, да, ему хорошо, он просто светится. То есть... У него в, хо в хорошее место генома встроился белок, э, вот этот медузовый светящийся. Единственное, что он умеет делать, это светиться этот белок. То есть он не проводит никаких дополнительных реакций у этого котика. Он просто наполняет его клетки делает их радостными и светящимися. А, а его котятки, они тоже будут светиться? Да. Но с вероятностью 50 процентов. Или 100, в зависимости... Нет. В зависимости от того, вот второе потомство будет либо 50, либо 100, а треть, вот его внуки уже с вероятностью 50%. Ну надо ему такую же кошечку сделать просто. А ты думаешь, они думали, куда они вставляли? Куда вставился, туда и вставили. Он уже родился с ним, и его маму вставляли, или это ему там Это и Каумыло. Короче, ему на стадии, когда он уже был несколько лет, вставили его? Тогда, да, тогда либо ему повезло, либо, соответственно... Ну, скорее всего, да. Скорее всего, дети будут светиться, внуки непонятно вот по поводу свечения просто достаточно часто мы добавляем вот то что я там пометил как на каушке вот на конечно классно но обычно мы добавляем как раз вот этот медузный ген вот и по нему мы можем там мы делим клетки грубо говоря изначально на светящиеся и не светящиеся те которые не светятся, значит вирус там не сработал если они светятся, значит вирус вставился и помимо гена светящегося вставил еще то что нам надо вот, то есть мы его используем как маркер. В данном случае котик светится, но ну, кто-то просто получает светящихся котиков для кайфу, вот, а кто-то получает котиков, которые, у которых изменен какой-то ген, ну вставлен какой-то ген, который хотят проверить на полноценных больших котиках, и, грубо говоря, из котяток выбирают только тех, которые светятся, и дальше по ним смотрят, что у них там изменилось. Вот, то есть это такой маркер, который просто проплоп... Просто легко и дешево посмотреть. Посветил на котика синим светом, он ответил тебе зеленым. Классно? Или красным, или желтым. У нас, кстати, полная палитра есть. Да, Максим, спасибо большое за лекцию. Вот у меня такой вопрос первый. По поводу этих 200-300 э, с молочной кровью. То есть они вообще неизлечимы без этих вот лекарств, которые очень дороги и были сняты с производства? А, они обречены, да? Там ситуация какая? Заболевание действительно очень тяжелое, но при этом очень редко, именно в силу своей тяжести. То есть практически все люди, которые рождаются с этим заболеванием, умирают в первые дни, просто потому что не успевают распознать. Если успевают распознать это заболевание, ну или там у, человек, у людей родился ребенок, он умер, они попытались понять, почему он умер, обнаружили вот у себя, у обоих эту проблему там в одной из хромосом, вот случайно он получился. В следующий раз они уже будут поистине смотреть на своего ребенка. В принципе, они могут выжить. Проблема в том, проблема для этих людей и благословение для этой фармакомпании, которая выпустила этот препарат, заключается в том, что лекарств для них действительно нет. То есть единственное, чем мы можем их лечить сейчас, это диетой, причем жесточайшей диетой, не содержащей вообще никаких жиров, и все равно у них кровь похожа на молоко, и все равно у них там раз или два в год происходит такое состояние, как острый панкреатит, когда поджелудочная железа вместо кишечника начинает свое содержимое выкидывать в кровь. И от острого панкреатита они, к сожалению, все умирают где-то к возрасту, самая позднее, 30 годам. Вот. В данном случае этот препарат выпустили во время его клинических испытаний, его применили на 8 людях. То есть 8 человек получило лечение и получило результаты. Еще один человек сумел позволить себе его купить. Вот, соответственно, 9 человек получило лечение. Проблема с этим лечением еще в том, что, к сожалению, эти клетки вызывают, так как этого белка у нас изначально нет, вот к вопросу о аутоиммунных заболеваниях, скорее, вот перспективно раз, раз, разрабатывать не столько борьбу с аутоиммунными заболеваниями, сколько борьбу с иммунным ответом на генную терапию. У этих ребят, вот тех девятерых, которые применили, у них потихонечку развивается иммунный ответ на этот нормальный белок, то есть организм уже не объяснит, что он нормальный. Нормальный. организм воспринимает его как враждебный и эффективность такой терапии люди получают 3 5 лет нормальной жизни после чего у них возвращается к заболеванию причем повторно использовать ту же самую терапию уже не получится к сожалению вот, То есть э, в данном случае, да, это очень печальная ситуация, но для фармкомпании это был просто случай Вот использовать заболевание, которое, с одной стороны, очень мало людей, то есть не надо набирать большую группу, а с другой стороны, э, оно не имеет вообще никакого лечения, соответственно, им открыли карт-бланш. Делайте все, что хотите. Понятно, спасибо. Еще один вопрос, такой уже из области разогравшейся фантазии. Можно гипотетически представить человека без вирусов? Я могу представить оленя без вирусов. В какой-то из, биологи из, из биологических книжек, я, по-моему, Маркова это было, э я читал про… Э ну, там разбирался тему темой мусорной ДНК вот этих транспазонов и мусора именно, которые совсем не идентифицируется как вирус. Э там удаляли полностью… ну, там, короче, есть какой-то вид оленей, у которых полностью удален весь этот мусорный набор, у них очень маленький геном. Да, есть второй вид оленей, у которых весь этот мусор остался. Они вообще никак не отличаются внешне. То есть там попробуй еще отличить этого оленя от одного от другого. Вот. Я знаю, что у птиц есть тенденция к выбрасыванию этих вирусных фрагментов, потому что им просто надо поменьше, чтобы клетки поменьше весили, а такой огромный раздутый геном просто банально много весит. Но так, чтобы вот прям совсем удалить вирусы, ну, во-первых, мы лишимся иммунитета сразу. Практически. У нас очень много вирусов. Вирусы, во-первых, делают нам иммунитет, во-вторых, заражение вирусами на ранних этапах делает нам антииммунитет. То есть если ребенок после рождения выдерживается в стерильных условиях, то он получит просто весь набор аутоиммунных заболеваний. вот Именно из-за того, что не заразиться нужными вирусами в нужный момент. Но это тема, конечно, для другой лекции. Спасибо за лекцию. Вопрос такой: а, насколько вот мне было известно, видел, то так скажем, такие работы, которые были направлены на внедрение генов в клетки, которые позволяли им выступать ну, фактически как своеобразным компьютером, потому что там внедряли логические высилительные элементы. Клетки начинали работать так. Вопрос просто заключается в том, что доходили ли до вас такие сведения. Может быть, это как-то вами применялось, скажем, потому что я так понял, работы по этому направлению были, а потом они как-то вот, прекратились. Это 2013-2014 год. А если бы это пошло дальше, ну, соответственно, там алгоритмика и прочее мог бы применяться уже на клеточном уровне. Вот я удивился, что вроде бы как работы такие были, успешные примеры клеток-вычислителей были, а дальше как-то дело не пошло. Просто вот Поэтому было бы интересно узнать а, вашу точку я, зрения. Я не знаю, как насчет именно э, вычисления. То есть, я, насколько я понимаю, вы имеете в виду какое-то вычисление, происходящее внутри клетки. Вот Я э, знаком с исследованиями, когда в клетке внедояли бульву алгебру. Вот. Это делалось на иммунных клетках. Вот То, что я показывал насчет Лейлы, да, это как бы был первый этап. Вот. Но проблема в том, что зачастую вам нужно атаковать клетку по какому-то белку, который есть и во многих других клетках. Есть белок, например, который специфичен, с одной стороны, для клеток рака толстого кишечника, и там он не должен быть. Но с другой стороны, он в норме присутствует на клетках легких. И если мы делаем вот такую клетку, которая атакует этот белок, то она атакует опухоль в кишечнике, но поэтому она сожжет легкие. Вот. И делали булеву алгебру, которая атаковала только те клетки, которые с одной стороны несут этот белок, но с другой стороны несут белок, характерный для кишечника, либо не несут белок, характерный для легких. То есть там два белка в один нацеливал, и, например, один нацеливал на этот вот целевой белок, а второй его стимулировал, если мы говорили о белке, характерном для кишечника, или подавлял его, если мы говорим о белке, характерном для легких. Это применяли. Вот. Это довольно-таки, на мой взгляд, интересный подход. То есть что такое алгебра? Это вот та самая математическая область, которая «и» или «не». То есть вот если «и» тот, «и» тот, то мы атакуем, или если «и» тот, «не» этот, то мы атакуем. Вот Эти эксперименты проводились, они были довольно-таки успешны. До клиники пока не дошли, потому что это банально слишком дорого и сложно пока что. То есть со временем, когда технология удешевится, да, я думаю, мы будем это использовать. Я это видел именно на медицинской конференции, так что об этом думают именно медики. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. У меня два вопроса, но они как один будут. Первый вопрос, наверное, многих интересует. Зачем все-таки американцы собирают генетический материал русских? И второе, вытекающее из первого, возможно ли натаскать вот эти вот вирусы на то, чтобы повредить какой-то группе людей, которые ты не любишь? А, ну, если а, говорить о биологическом материале, то собирать его вообще можно много для чего. Вот, То есть вообще а, довольно-таки часто фармкомпаниям нужна информация о распределении того или иного, а, ну вот, того или иного генотипа популяции там, и так далее, какого-то гена в популяции. Есть, например, препараты, которые, грубо говоря, действуют только на 40% белой популяции. Вот, но Они действуют на 40% белой популяции, а не на 2%, потому что фармкомпания предварительно у всей белой популяции более или менее разношерстно собрала биоматериал и посмотрела, ага, вот этот вариант гены есть у 40%, и мы можем на него подействовать. А вот этот вариант есть только у 2%, мы, конечно, можем на него подействовать, но не будем, потому что на 40% действует выгоднее, чем на 2%. Вот, Это первый вариант. То есть действительно можно собирать какие-то вот а, такие широкие... Моменты. С другой стороны, мы с вами очень мало отличаемся от американцев. Мы достаточно сильно отличаемся от африканцев. Вот. И то не от всех. Вот. Африканцы между собой тоже очень сильно отличаются. Вот. Но это сильно отличается, то, что я говорю, это 0,00001,2,3%. То есть там реально различий очень мало. Зацепиться за них можно, попытаться... Вот. Но, во-первых, у вас это займет очень много времени. Булева алгебра будет совершенно пипец какая страшная. То есть вам надо будет атаковать, грубо говоря, 5 генов за раз, там 6 генов за раз. И все равно вы зацепите часть своей нецелевой популяции. То есть когда говорят о нациях, когда говорят о расах, если честно, вот если взглянуть на генетическое распределение то в каждом из вас есть и африканец, и американец, и немец, и британец, и неандерталец во всех, кроме э, некоторых африканцев. Африканцы — э, это чистая раса. Не все, не все. Но, короче, африканцы еще сохранили чистых людей, а мы с вами нагрешили. Вот, то есть там реально вот такая каша... Что выделить, что вот вот я хочу убить русских, я буду собирать их генетический материал, я соберу какую-то конструкцию, которая убьет только русских и не, не побьет меня и моих э американцев? Нет. Извините, нет. Да, просто еще генетический материал человека с большой вероятностью могут собирать для того, чтобы делать всякие очень скучные популяционные исследования, там, о популяционной структуре, какие-нибудь скучные коэффициенты инбридинга и всякого такая фигня, чтобы узнать, там, например, о каких-то действительно о том, как шла, шла там эволюция человека, его расселение, там, допустим, какие-то взаимодействия вот это все совершенно скучно и неинтересно. Что люди на московскую равнину пришли с юга, а не с севера. Ну, вот, вроде того, да, mm. вот очень такая ценная информация, абсолютно, да. Вот, особенно про Практически применимая. Вот. Вполне может быть, что это для этого. Конечно, прекрасно слушать такую гуманистическую интерпретацию всех событий и тенденций. Но все-таки несколько слов о биологическом оружии, которое используют ваши механизмы. Ну, касательно биологического оружия, я помню, что индейцы пытались уничтожать, заворачивая, выдавая им, по-моему, бледы, которые, по-моему... Оспой, да, в оспу заворачивали. Проблема в том, что биологическое оружие, оно с одной стороны будет не очень эффективно, потому что, грубо говоря, у вас где-то начали умирать люди, мы очень быстро вспомним, что такое карантин. Очень быстро. То есть если вы куда-то сбросили бомбу с биологическим оружием, у вас люди начинают умирать не все сразу, как от ядерной бомбы, а по одному, по два, по пять, по десять. Мы очень быстро Вспомним, как строить большие и высокие стены вот. и как отстреливать из автоматов всех тех, кто пытается через эти стены перебраться. Вот. Это первый момент. А второй момент, как я уже сказал, его очень сложно нацелить. То есть вы это биологическое оружие по пути можете потерять где угодно. Куда проще нейтронную бомбу или ядерную сбросить. То есть, Ну или Facebook сбросить, да. То есть компьютер с установленным Facebook, там все. Спасибо за лекцию. У меня вопрос про аденовирусные э, векторы. Аденовирусные, они потенциальные онкогены, у них есть белки, которые могут способствовать трансформации клеток. В случае с вектором эти белки удаляются или как-то иначе решается? А, когда Спасибо. мы получаем вирусный вектор… Мы вообще стараемся из него удалить максимум того, что мы вообще можем удалить. То есть мы оставляем фрагменты, которые ответственны за упаковку. Если э, нужна обратная транскриптаза, как ВИЧ-вектором, нам, то мы оставляем фрагменты, ответственные за, собственно, обратную транскрипцию там, и так далее и тому подобное. Вот. Но, как правило, мы большую часть всего удаляем. Есть понятие репликативно-некомпетентный вирус. То есть вирус, который не способен к самовозрождению никак, никаким образом. То есть, как правило, да, мы удаляем все. Если какие-то гены нужно оставить, то мы тысячу раз проверим их на возможность э, вызвать какое-то заболевание. Чем хороший аденоассоциированный вирус, он даже в диком типе никакого заболевания у нас не вызывает, поэтому его никто очень долго не изучал. Есть какой-то вирус, который заражает человеческие клетки, но ничего там не делает. Он даже не выходит оттуда. Он сидит и ждет, пока придет кто-то еще, заразит эту клетку, тот же вирус пойдет, заразит эту клетку, и тогда он скажет, о, я тоже хочу наружу. Вот. Поэтому его назвали адено ассоциированный вирус. Потом мы выяснили, что он еще и герпес ассоциированный, еще чего-то там ассоциированный. Вот. Но изначально вот такая ситуация была. Вот. А так, да, мы по максимуму, конечно, удаляем гены. С хорошо, что он вот в этом своем пространстве между капсидом и мембраной несет все нужные ему белки. То есть ему не нужны гены этих белков, белки уже при нем.